Мне трудно понять, почему из сотен абсолютно разных людей находится один человек, который зацепит так, что остальные просто померкнут на его фоне. И этот человек будет полной противоположностью всех твоих ожиданий. Он просто придет и разрушит все иллюзии. И ты ничего не не сможешь с этим поделать, ты будешь медленно тонуть в нем, потому что другие больше не имеют значения.